Итак, всем здравствуйте! Сегодня мы начинаем 15 выпуск наших новостей. И по традиции, как всегда, мы начнем с объявлений. В первую очередь хотелось бы сказать по поводу того, что сегодня у нас вышло видео-стрим, который прошел непривычно утром. Стрим был с политологом. Сергеем Николиком, который изложил свое мнение по поводу видения им ситуации конфликта нынешнего России и Беларуси. То есть его прогнозы, мнения, он высказал его не только о нынешней ситуации, но и так сказать, в исторической перспективе, опираясь там на прошлое, делая прогноз на будущее и используя так сказать, множество всевозможных примеров и интересных фактов и статистики. Теперь к следующему, к тому, что еще не состоялось, а именно, завтра, то есть 23 декабря в 16.00 в Могилеве, в Могилевском офисе БНФ, состоится семинар, семинар на тему, как вести себя при при административном задержании там ну и так далее то есть семинар по административному праву борис бухель будет проводить значит как написано в этом в превью он расскажет, как вести себя с милицией э, при встрече с ней, там, при столкновении. То есть, если они к тебе прицепились, какие-то проблемы есть. То есть, начиная от самого начала, там, в случае задержания, если ты окажешься в суде и так далее. Ну, то есть, от начала и до самого конца. То есть, как себя вести, чтобы не попасть в просак, не совершить чего-нибудь лишнего. Это очень важно. Э, поэтому я постараюсь, безусловно, провести стрим оттуда, с места, и вы это все увидите сами. Надеюсь, что мероприятие не отменит, не произойдет опять никаких проблем и все будет как надо. Теперь далее. Сегодня поступила довольно интересная новость от активиста Игоря Гришанова по поводу проблем деревни Межева. Значит, он мне скидывал в Facebook фотографии, но я нашел статья, вот есть он мне тоже сбрасывал в Витебском курьере по поводу вот этого дела. Значит, в Варшанском районе историческое место необычной красоты замусорено, а в озеро текут канализационные стоки. Ну, если бы они просто текли, то это как бы полбеды. Проблема в том, что местные чиновники пока с этим не очень-то что-то делают. То есть активисты написали, сколько знаю, там заявление. Вот. Значит, вот что пишет редакцию наш читатель Игорь Гришанов. Вот его цитата. «Какой ужас мы увидели в деревне Межево. Какое красивое место, и так его замусорили, что невозможно на это все смотреть. Местные махнули на все рукой уже давно. Но надо же понимать, что совсем скоро не будет истории, которую можно э, передать нашим детям». То есть в чем проблема? Там находится разрушенный старый спиртзавод. 18 там, века, или начало 19-го, что-то такое. Э -э, там много еще чего находится интересного. И значит, вот: э -э, Игорь Гришанов сообщает: он отправил на имя председателя Аршанского райсполкома. Исаченко Игоря Владимировича письмо, в котором говорится «Когда мы прибыли в Межево, то ужаснулись реальной действительности. На берегу красивого озера, там, где еще в 18 веке историческим родом Любомирских был построен спиртзавод, зданием которого восхищаются все, кто туда приезжает. Стоят огромные чаны с мазутом. В большей степени нас удивило то, что это озеро напрямую, в это озеро напрямую стекают канализационные стоки. Первое, что приходит на ум, Человечество само себя уничтожает. И вот еще в чем дело. Так, убедительная просьба. Просим вас оказать содействие по ликвидации экологической проблемы в Межево, провести собрание местных жителей с целью охраны исторических мест, организовать субботники по э, оккультивированию исторической территории деревни Межево, подключив Межевский сельсовет, местные э, сельскохозяйственные предприятия, а также приход церкви Серафима Саровского. Э, так. Как писал не так давно портал Орша-Ел, деревня Межево переступила порог экологической катастрофы. В агрогородке не наблюдается активной жизни. Планы властей по возрождению деревни, как и во многих других местах, провалились. А местные жители, между тем, вынуждены вдыхать нездоровый воздух. Дело в том, что поля фильтрации, сделанные ранее экспериментальной базой Межево, уже давно не и функционируют, как должны. А местная станция, которая защищала ручей, озеро и реку от грязной канализации, теперь не работает. Короче, ну, все сломалось. И, в общем, проблема в том, что э, писали они туда заявление, но пока ничего не рассмотрено. То есть, насколько да, я знаю, этот совет, он находится там где-то рядом, буквально на берегах там. То есть, они сами, видимо, дышат вот этим говном канализации, и им все пофиг. Им вообще все равно. То есть, чем думают люди, непонятно. И главное, они ничего не делают. То есть пока чиновники местные, там, Межевские, они сказали, если исходить вот из заявлений, из писем, о том, что, э, ну, там, местные председатели, этот он заболел, он там в больнице, ему нельзя. То есть чиновники, которые должны за налоги граждан вот это все делать, они забили большой толстый болт. Почему какие-то активисты там ходят и вот этим занимаются? То есть этим должны заниматься вообще-то не активисты. А власть чиновники зачем они нужны как э, на известном плакате чиновник главный тунеядец то есть это паразит который занимается должен заниматься каким-то там распределением и выполнением каких-то задач государственной важности но по факту они ничего вообще получается не делают зачем они тогда надо а чиновники эти зарплату вот они получают регулярно это для них нормально а вот что-то сделать это э, Сейчас пока еще зима, ну, не знаю, как оно там, замерзло, не замерзло, но летом это, наверное, вообще там нестерпимая вонь, потому что канализация, все это дело. Я, возможно, постараюсь как-нибудь, ну, не гарантирую точно, постараюсь туда, может быть, приехать, если получится, и самому посмотреть, что там происходит. Я, честно говоря, вмешиваю, то не был. Не знаю, сейчас пока плотный график, но по возможности <coughs> буду стараться посетить, посмотреть, что там вообще такое происходит. Возможно, если я там буду, то я проведу стрим оттуда, если там, конечно, связь нормальная есть. Что ж, ладно. Теперь от экстренных вещей к стандартным новостям нашим. Значит, что у нас тут еще есть по поводу канапли? 17-го, то есть это у нас вот в понедельник прошло мероприятие, ну то есть оно прошло 16-го, как бы еще воскресенье, но мы знаем, что анонсировано было мероприятие Legalize, группа, которая выступает за Legalize по поводу конопли, божества и конопля. И там этот Ярослав Романчук вроде как должен был лекции читать, Ну, к сожалению, я не присутствовал на этом мероприятии, оно в Минске прошло, но насколько я знаю, что состоялось все. Так вот, значит, там презентовали какие-то майки, кажется, вот даже видео есть, давайте посмотрим. шкода наркотиков, а хиба только подвышая эту шкоду и делать э, досвет с поживания разных психоактивных решевов больше небеспечным. Мы долго шукали плясовку э, под это мероприятием. Я описывал, а, в принципе, писал бы разным э, и нам поступило количество 10 отмовов. После решетки мы нашли одно на помещение, але про на который час, мы потерели и отмовили. Потом мы перенесли в иншее место, нам снова отмовили на наступный день, и вот в конце концов пресс-клюпы пригодился принять на нашу презентацию. Я думаю, это связано с самосцензурой, потому что господа просто боятся принимать нас. Наша основная мета – это добиться декриминализации малых количеств контролированных вещей в Беларуси. Но нашей наших активностей, большинство того, что мы делаем, это адукация по вопросам психоактивных решений, залежностью и практике уменьшения шкоды. То, как мы хотим уплыв на громадство, на праз с людьми, праз их адукацию, донести до громадства то, что, на самом деле, наркотики потребуют иншего подхода, больше отказного и основанного на правах человека, на гражданских свободах и на вузах, а не на, неком страхе, на неких страхе, на неких стереотипах и забабонах. Некоторые кажут, что мы занимаемся пропагандой наркотику. На вот наш веб-сайт, Legalise.by, был заблокирован решением Министерства информации. Э, ну, что тут сказать? Пропагандой можно назвать люб... и в принципе, сгодно со словника, пропаганда ⁇ это любая передача информации. То бокали под пропагандой, разумеется, передачу информации, просто размовы на темы канопля, наркотиков, темы наркотика, курительного это уже может, можно пропагандой? То бок брать в значение, то так мы занимаемся пропагандой, але натурально мы не занимаемся пропагандой в таким негативным значении. Мы не утягиваем людей у споживания неких крэшевого, мы не пропагандуем споживание. мы пропагандуем контроль и отказность. Также говоря по этой теме. Скажу так, что э, кроме этого еще произошло мероприятие, связанное с 328 статьей. Это вот сообщает нам э, движение Матчин Рух 328, что десятки родных осужденных по 328 статье пришли э, к парламенту, который не рассмотрел послабление ВУК. То есть 20 декабря около 30 женщин из движения 328 э, пришли к парламенту, который не стал рассматривать во втором чтении изменения в наркотические статьи УК. Как передает корреспондент Тутбай, депутаты приняли женщин в палате представителей. То есть все пока остается по-старому. В Гомельской области растут поля дикой конопли, и все как бы нормально, все об этом знают, но людей сажают за пыль в кармане. Так что, как говорится, мы идем у... как и шли. Никакого порядка нет. Так, вот, тут есть отдельная статья по поводу того, что депутаты не стали декриминализировать наркотическую статью 328. Это 19. В Палате представителей рассматривался во втором чтении законопроект об изменениях в некоторые кодексы. В частности, из уголовного кодекса была убрана, например, ответственность за лжепредпринимательство, статья 233. Также планировалось смягчить ответственность за распространение наркотиков по статье 328 Уголовного кодекса. Однако докладчик Василий Чекан сообщил, что при обсуждении этой статьи возникло много недоразумений, прежде всего с государственными органами. В результате согласия насчет этой статьи так и не достигли, поэтому ее просто вычеркнули из этого законопроекта. По словам Чикана, было предложение доработать вопрос по поводу статьи 328 и рассмотреть весь законопроект на весенней сессии палаты представителей. Но представители бизнеса ждут изменений в законодательстве относительно лжепредпринимательства, поэтому законопроект решили рассматривать в урезанном виде. То есть такое дело, что во многих странах уже декриминализируют эту статью, Поскольку. Ну, алкоголь, например, гораздо вреднее конопли. То есть речь не о том, чтобы вообще там убрать ответственность какую-то за наркотики. Тем более там за продажу. Дело в том, что конопля это как бы отдельное дело. Тяжелые наркотики это отдельное дело. Хотя бы, хотя бы необходимо ввести градацию, чтобы за легкие наркотики была статья не настолько тяжелой. Не настолько много лет давали. Потому что у нас, например,. Половина, если некоторые говорят, даже большая часть заключенных сидит по наркотической статье. В этой тюрьме переполнены теми, кто сидит за наркотики. Причем далеко не все дилеры. Ладно, если там человек реально какой-то наркодилер. Это да, это дилеров никто этих не любит вообще. То есть, ну это мерзавцы, тут спору нет. Так проблема в том, что под эту статью же попадают люди, которые не распространяют наркотики, а просто торчки. Ловит торчков и все, и делают из них дилеров. Вот в чем проблема. Не в том, что надо там торговцев отпускать или все, нет. Речь вот именно об этом. И смягчение статьи, оно бы как раз позволило какие-то подвижки сделать в эту сторону. Я не говорю о том, что там в других странах уже легализуют марихуану много где. Ну, хотя бы так. И мы понимаем, да, вот в чате Кибер пишет, дилеров крышуют мусора. Это распространенное мнение в обществе. Что алкоголь, к алкоголю претензий у власти нет. То есть продают, но ну, понятно, сухой закон ты не сделаешь никак. И это и понятно, что и народ не примет, народ уже подсел. И просто такие предприятия, как Кристал, например, они в числе топ, в топе налогоплательщиков. То есть они приносят государству реальную выгоду. Ну и там табачные фабрики, например. А конопля, конопля выпала из этого. Тем более представьте себе, что будет, если народ будет, к примеру, там на дачах выращивать водно коноплю, если она будет разрешена. Продажи алкоголя, я думаю, упадут. Так, хорошо. Переходим к следующей статье. Рух за свободу потребует признать залежность от России погрозой для суверенитету. Европейская интеграция повинна быть признана одним из приоритетов внешней политики Беларуси. Уладом, варто... Выконывать рекомендации международных организаций, а так само признать залежность от России покрозой для незалежности и выйти союз с Союзу с Ёй, лечить собры организаций. Ну и оно как бы правильно. Такую тему надо поднимать в любом случае поскольку это очень большая проблема. Вот тот хвост, который скопился за 20 лет сотрудничества Лукашенко с Россией, от него сейчас избавится большая проблема. То есть он бы, может быть, и рад был как-то немножко так развернуться. Да, вот, не очень-то получается. Старается, ну, что ты сделаешь? Сам, сам туда залез, а теперь сам вылезти не может. А, также еще интересная новость, связанная с а, а, Рухом за свободу. Белорусский партизан пишет, что секретарь БРСМ вошел в состав областного руководства Оппозиционного движения за свободу. То есть не просто там стал рядовым членом партии, а он стал руководителем-координатором по Могилевскому региону. Вот 9 декабря прошел официальный съезд да, Оппозиционного движения за свободу и объявили об избрании нового координатора. То есть новым руководителем стал Петр Мигурский. Кандидат исторических наук, бывший доцент Могилевского государственного университета, человек в кругах достаточно известный. Ну, как бы да, все нормально. Но тут, кроме него, еще кое-кто вошел. Также был избран региональный совет. В него вошел юрист Андрей Кураков и студент Белорусского института правоведения Ярослав Григорьев слева. Именно появление последнего, то есть Григорьева, в областном руководящем органе оппозиционной, организации вызвала недоумение у некоторых журналистов и политиков Могилева. А то есть дело в том, что этот Ярослав Григорьев является председателем молодежного парламента города Могилева. Но вот этого кукольного БРСМовского парламента при городском совете депутатов. А также возглавляет первичную организацию БРСМ у себя в ВУЗе. То есть и вот этот человек, он вошел в региональный совет Руха за свободу. То есть все так сразу, что очевидно, что его вряд ли можно назвать оппозиционером. В конце октября, как отмечается в официальной группе молодежного парламента ВКонтакте, э Григорьеву вместе с коллегами удалось достойно представить э проделанную работу и принять участие во встрече заместителя главы администрации президента Республики Беларусь Владимира Григорьевича Григорьевича. Э Живняка, с идеологическим активом Могилевской области. Для, молод для молодых парла парламентариев, <coughs> среди которых был и Григорьев, крайне важными стали слова Владимира э, Григорьевича о необходимости э, перехода от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней. Также указано, что в, нефор э, в неформальной обстановке молодым людям удалось обсудить волнующие вопросы с помощником Александра Лукашенко. Геннадием Лавренковым. Ну, не знаю, какое там они обсудили. Ну, новость как бы немножко странная. Достаточно интересная. А, так. Следующая новость. Ну, тоже очень резонансная новость этой недели. Вообще у нас на этой неделе прошло много достаточно таких резонансных новостей. Одна из них по поводу самоубийства так называемого самоубийства, конечно, в несвижи. То есть, вот, Радио Свобода э, поведомляя, у несвижия мужчина учинил самогубство у милицейской машине То есть, вот прямо вот там. То есть, это даже не в автозаке, а вот, вот в этой милицейской машине. Повесился, да. Ну, при, ну, вы можете себе представить, наверное, как можно повеситься в милицейской машине. То есть, ну, это бред полный. Э, говорят там, что повесился, но. Я видел статью, где писали о том, что никаких там следов веревки нет. Как он там повесился, где на чем, ну то есть это понятно, что что-то скрывают. Дело совсем другое, и оно достаточно темное. Во управлении внутренних справ Амьянского Аблваканкама о свободе поведомили, что проводят проверку самозабойства гармониянина у милицейской машине у Несвижи. Проверка уже на стадии завершения расследованием смерти затриманного занимается следчий комитет. Ну, то есть, как бы, сомнений у вас быть уже не должно. Уже начали, и уже практически все ясно. Ну, то есть, понятно, что у, у канала Телеграм была расплачена информация, что у Несвижии небыто расследуется забойство хлопца с упроцовниками милиции, у говорится, что после забойства милицианты имитовали самогубство хлопца у милицейской машины. Эта информация отзначно, э, отзначно э, не оповеда, отповедая соправдности. Говорка идя про суицид, а не про забойство. Э, Вышуковы, отдел Несвижского района проводит проверку. Внутренняя проверка у нас так само проводится, и она на стадии завершения. Але информация про забойство трактуется неправильно. Мы одразу это трактовали как суицид, сказал корреспондент Свободы, представник Минской областной милиции Ялген Сачак. В таких выпадках обов'язково проводится проверка, сказали у милиции. Суицид отбылся у службовой милицейской машины. Это так, это было коля двух дней тому. У милиции подлумачили детали трагичного здорония. Мужчина находился у специальном отсеку в милицейской машине, когда его доставляли у РУС. Он был затриман за администрационное правонарушение, не за уголовные. Про это порталу MLYNBY by поведомил представник Минской областной милиции Евген Сачак. Попереднее установлено, что он повесился. По этом факте мы проводим свою внутреннюю проверку. Упор робится на высветление того, те могли супроцовники внутренних справ продухелить трагедию вот под, подлумачивался чак то есть дело даже как бы для них уже очевидно что он повесился то есть они проводят проверку не потому повесился ли он либо его убили а потому могли ли предотвратить милиционеры его самоубийство то есть я бы еще, может быть, поверил, если бы там было написано, что он не повесился, а, скажем, э, убился головой об стенку машины, бился головой до смерти, или, например, об дубинку милиционера, бился, э, пока не умер. Это более правдоподобно выглядит, чем повесился вот в этой вот узкой, в тесной милицейской машине. Даже если предположить, что это был карлик, все равно. Тесновато там маленько. Поэтому дело понятно, что темное, И вряд ли оно будет справедливо расследовано. Также вот дополнение. Радио Свобода сообщает. Сестра мужчины, який небыто учинился суицид у милицейской машине. Милиция виновата, и они себе прокрывают. Ну, так что ж вы думали-то? Милицианты не показывают родным загину... загинула видеозапис, який велся у салоне службового автомобиля. Как стало вядом о свободе, в милицейском автомобиле загинул Жихарь. Ну вот это то, то что мы читали. 48-го, 48 годовый Сергей Абрамович. Одновесковцы Сергея с умнением ставятся до версии с суицидом. Свобода поговорила с его родной сестрой Инной Русак. Усе сдарилось 29 листопада, то есть давно еще. Брат пришел до дому, посварился с батьками моцно, Рассказывая, сестра загинула машины. И батька выкрикнул на его милицию. Приехали, забрали. Забирали при мне. Я сама бачила усе. А потом повезли его убог, э, Юшевич, у бок Юшевич. Везка у Несвишкому районе. Э, чому не у у посторонок это доброе питание? То есть какую-то деревню там налево куда-то повезли. По Сергея Абрамовича Отбылось от другого снежного. Про то, что машина закинул, его, рассказа... его родным рассказали сами милициянты. Следов от веровки я на теле брата не знайшла, протягивая им на Русак. Это, это важно. Следующий приехал у вечеры у отказал, что это все брат сам. Доказывали мне, звонили суицид. Шукали записку предсмертную, а не знайшли. Не было никакой записки. Теперь иде разбор. Следующий пытал, пытался у меня, кто может быть виноватый у смерти брата. Какая моя думка? И я ему сказала, что виноватая милиция. То есть он дрался, он вообще ни о каком самоубийстве не думал. На него вызвал отец милицию. Ну, так получилось. То есть его неожиданно забрали и повезли непонятно куда. Какую записку он мог написать, если он не собирался никуда? Это, э, как, он повесился в служебной машине, он не специально же милицию вызывал. То есть, ну, вся полностью версия выглядит вообще как полное липо и говно. То есть, кто в это поверит, в эту херню, я не понимаю. Но, видимо, у нас считают, что поверит. Ну, окей, ладно. Тогда следующая новость. Наша Нива сообщает. Лукашенко прокомментовал российский податковый маневр, вот при найгоршем варианте катастрофы не будет. Навод при наихудшем варианте для Беларуси, связанном с реализацией у нафтовой сферы у России податкового маневру, в экономики краины ничего не обрынется. Про это сегодня заявил Александр Лукашенко, заслуховывающий доклад об кончатковых вариантах проекта податкового кодекса и закона об бюджете, пишет Белта. Ну, если судить по нашей экономике, то для нее никакие маневры вообще не надо. Она может обрынуться у любой момент, сама собой. Керовник державы отзначил, что присутничает множество разных пунктов леджиня и меркования после того, как на урадовом узровне не удалось домовиться по пытанне податкового маневра России. Александр Лукашенко подкреслил, что у вынековых этих изменений, которые могут отбыться для Беларуси, у черговый раз... У ЕАС и Союзной Держави э, похаршаются умовы функционирования экономики. Меня настероживая, что белорусы захвалевалися. Я хочу просто сказать, хвалеваться абсолютно нема причин. Гэта наша проблема, керавництва страны, якую мы повинны выражать. Ну, блин, а я-то думал, это моя проблема. Я что-то должен к Медведеву, блин, ехать? Я вот уже собирался, билет купил до Москвы. А тут, блин, мне Лука говорит, а э, я сам там все решу. Ну, че мне, идти менять теперь билет? <coughs> вот при горшем варианте ничего не обрынется. А что тысяча, тысяча 2019 года, <coughs> то в размол не ма. Тому треба спокойно жить и працовать, заявил белорусский кировник. Коли мы не домовимся, то это, то это податковый маневр на нас навалом будет идти поступово с 2019 по 2024 год. В 2019 году, коли что-то, мы можем стратить около 400-500 миллионов долларов. Так это простойные гроши, А не катастрофа для краины. Ну, тут как сказать. И на охол, никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вымушены переформатовать э, у некой у ступени нашу внутреннюю, внешнюю политику и особливо все, что связано с финансами. подкресил Александр Лукашенко. А за 20 лет до этого нельзя было что-нибудь там переформатовать, чтобы вот не зависеть от э, российских маневров? Наверное, нельзя было. Ну да ладно. Еще по теме. Пока лукашенко считает что как бы там 500 миллионов это не деньги ну, белорусы живут за копейки а вот российских журналистов точнее пропагандистов если правильнее говорить их вот покормили там какой-то деликатесный там элитный черный крой. каждая банка стоит 575 рублей вы получаете зарплату 575 рублей чего не не получаете а вот им давали икру, которая вот каждая банка стоит 575 рублей. Вот такие дела. Удельники про у Беларусь для российских журналистов, для российских журналистов только не для наших, не для кого-то там еще, поделились в социальных сетках, чем их чистовали под час наведывания в Беларуси. Вот. На сдымках бачно, что это икра адмирал хусо премьер. Вагой 250 граммов. Одна такая упаковка повод для сайта Вытворцы Каштуя, 575 рублей. А еще что-то там, бутылка какая-то, виски там или что-то такое. Короче, ну, я думаю, игра это еще может и не самое дорогое, что им там давали. Вот так вот. Еще по поводу Беларуси и России. Соглашение о взаимном признании виз с Россией готово. То есть на прошлых выпусках новостей мы сообщали о том, что готовится такое соглашение. Но там какие-то были нестыковки. Теперь это было принято. Вот. На официальном интернет-портале правовой информации России опубликовано пока не подписанное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Беларуси а взаимном принятии виз в нем определено, по каким дорогам на авто можно въехать в две страны и почему могут отказать во въезде. Передает Тутбай. Учитывая, что на опубликованном документе стоит дата 12 декабря, соглашение, видимо, было полностью готово к подписанию в Париже. Напомним, на заседании Союзного э, совмина, которое проходило 12-13. Ну о чем мы Сообщали на прошлых новостях. В Бресте соглашение с Россией о взаимном признании ВИЗ не подписали. По словам премьера Беларуси Сергея Румыса, белорусская сторона не успела завершить внутригосударственные процедуры по соглашению. Ну и, и сейчас до сих пор еще не допустила. То есть еще не подписано. А еще по поводу суверенитета. То есть, вот поднялся большой бум о том, что беларуси все конец, теперь и Россия задавит. Ну, как бы оснований для этого пока особо нет. Это все нагнетание. Не слушайте всяких низы Игорей и прочую муть, которая оттуда с востока гонит волну. Все это чушь. Вот э, Маккей заявил, то есть э, отказал Медведеву. Будем працевать над умоцнением нашего суверенитета. То есть, ну и Маккей как бы не один. Сейчас ситуация в России гораздо стала сложнее, чем была, то есть прошел этот мундиаль, которого там долго ждали, цены на нефть стали падать, ну, проблем становится не меньше, а больше, поэтому все вот эти надежды, что там кого-то кто-то захватит, ну, знаете что, давайте не будем верить в во всякие слухи, пока оснований нет. Белорусы на протягу многих стаходов марали об незалежности. Тому сегодня краина просто обовязанная заставаться суверенной. Так керовник МЗС Владимир Макей прокомендовал слово Дмитрия Медведева. о больше поглыбленной интеграции. То есть Макей говорит не от себя, важно понимать. Он выражает политику нашей власти, политику Лукашенко. И он прямо заявил, суверенитет не сдаем, как Лукашенко сказал, Маневр, от маневра мы потеряем. Но мы не будем идти на уступки, потому что уступки серьезные. Это введение единого эмиссионного центра, который будет находиться только в России. Лукашенко не отдаст контроль над печатанием своих денег. Он на этом сколько раз уже играл. Он эту карту не отдаст России. Поэтому спешить тут не стоит. Так, что в чате у нас тут пишут? Так, привет всем. Виктор Рейсман пишет, привет, так, Евсен Вятка, эта система давно прогнила, еще в царские времена, Лу взял белорусов в заложники, да, после 2014 года началось сближение со странами Запада, ну, сближение уже там и в 90-е годы были, потом оно немножко за подохладело, заморозилось, теперь опять пошло, сближение у нас начинается, когда проблемы с Россией. И оно может потом также внезапно и закончиться. Сколько раз такое уже было. Так, э, так, так, так, что тут еще? М -м -м. Типа Лу разбушевался, хотя ультиматум поставил Мило Медведь. Да, Лукашенко тут как бы вообще ни при чем. Это Россия требует углубления интеграции. Но никак не Беларусь. Хочет там куда-то там. Беларусь свой путь, то есть независимое государство. Так что вы там не, не гоните волну. Яку ВКонтакте Беларусь до России долучила. То есть вот эта волна, которая идет в интернете по всем фронтам. Смотрите. Вы, вы поддержали бы вхождение Беларуси в состав России. То есть ВКонтакте прошло э, на многих пабликах, не на одном. Такое голосование. Анонимное голосование. То есть понятно, что ВКонтакте это ФСБшная контора, они решили промониторить. Чего да как будет и в белорусских группах. Вот типичный Борисов. А может быть это даже и наши попытались что-то такое то есть узнать мнение большинство ответило нет но по поводу вообще этого вопроса произошло множество очень интересных историй например в одной из групп я не помню точно уже название в какой белорусской группе но ответил не то начальник у не то какой-то там начальник общем опорного пункта может быть но короче такой начальник какого-то отделения милиции то есть, прямо под официальным аккаунтом там, МВД там, какого-то района, он подписался под присоединением к России. Это, естественно, быстро заметили, и ему стали тыкать. После этого он быстр по-быстрому убрал свою подпись и сказал, это ничего не было. Но скрины-то остались. То есть это как бы в оппозиционных группах показали, как состояние нашей милиции. То есть это даже сравнили с Украиной 2014 года. С Луганском, Донецком, где милиция быстро сдала суверенитет Украины. То есть, как бы показать, что, ребята, если что, то смотрите. Такие вот люди вас защищать не будут. Они на стороне врага. Так. Далее. По поводу Филипповича. То есть, 12 декабря мы знаем, что был задержан гомельский блогер Максим Филиппович. Он много там чего вообще делал, и дело, известное вот это с коровами, там было, и последнее связанное с гопником, который в магазине там буянил. То есть он попытался что-то сделать, как-то остановить этого гопника и в итоге пострадал сам. Мало того, что не наказали того чувака, но досталось самому Филипповичу. Ну, и тут и другие вопросы тоже. С пожарником там пытались катить бочки на него. И в итоге он загремел на 14 суток. И, насколько я знаю из информации в Фейсбуке, он до сих пор находится там. И мало того, он держит голодовку. Вот Рогволот э, Полоцкий пишет. Начальник э, ИДН. Да-да-да, начальник ИДН. Это по поводу милиции. Так вот, по поводу Филипповича, жена Филипповича, Юлия, писала, что он до сих пор держит голодовку. То есть, ну, проверить это я не могу, но вполне верю. То есть у нас сейчас какое уже? 22-е, то есть 10-й день. Не знаю, какую сухую голодовку он держит, либо нет. Но в любом случае это как бы жестко. Так что это дело серьезное. И хочу сказать заранее, любой человек активный, который пытается бороться, пытается как-то менять систему, он будет попадать под прессинг. Безусловно. А, так, ну тут, честно правд, я могу поспорить, возможно он выйдет э, еще до. Потому что, так, 14 суток, это получается 4 дня еще остается. Так что, нет, наверное скоро закончится уже. Так, вот, по поводу провокаций в Куропатах. Неведомые э, надропали зорки Давида, напомни у Куропатах фото. Ну, то есть, это явная провокация. Пытались что-то там показать, ну, не знаю, еврейские эти звезды к чему. Пытались убедить общественность, что это типа евреи, там, вандализмом занимались. Ну, это глупо. То есть, это один из актов. Э, дата у нас 18-е, да. Сразу же, сразу же, да. На следующий день, 19 стражи Куропат остановили чувака с кувалдой, который хотел навандалить еще посерьезнее, но они его, к счастью, спугнули. То есть у Куропатах, вот как поведомляя новый час, у Куропатах, неведомые с кувалдой, хотели разбить ну, лаву Клинтона. Вот. Эта, про это новому часу поведомил активист Куропатской варты из старшиня Молодого фронта Денис Урбанович. Здаренье отбылося у вечера 19 Снежня. Я так разумею, хотели лаву Клинтона разбомбить. С нами был Петро Рубашкин. У него была электричка, и он э, на яе пошел. Раптом телефонуя. "Худшей идите у курапаты. Тут некий мужик с э, сякерой, из кувалды каля лавы Клинтона. Может, он и поспел ударить, але там ничего не пошкоджено. Мы прибегли, и он кинулся с сякерой на самого Петра. Ему удавилось э, до Голгофы отбегать. По мы побегли, и он с э, стартану, ну мы следом алле не догнали. И он петлял, следы вывели до крыжа по И там мы не ведаем. Те он пероход шмыганул, идти на остановку до машин, рассказал Денис Урбанович. То есть, по его словах, машина покинул отбиток кувалды на Снезе. Куда я е поклал? Куда я поклал? Так само следы свечит, что он обыходил вокруг крыжи. То есть он выбирал, смотрел, куда там прицелиться. Значит, это такое дело. А, так. А, что тут еще? Следующая новость. Это тоже резонансное такое событие, которое повеселило публику. Это скорее из разряда юмора по поводу бабла, Мерседесов и телок на заднем сиденье. То есть, когда на неделе э, было э, собрание там, да, чиновники сидели, оператор ОНТ случайно э, выхватил, как один из чиновников делает заметки в блокноте. То есть, ну, мы всегда знаем, что совещание, сидят у Лукашенко чиновники, что-то пишут. Никто не знает, что они пишут. И вот теперь людям довелось узнать воочию, о чем же они пишут. Какие же там серьезные великие мысли. И на деле оказалось все гораздо интересней. То есть, э, люди рассмотрели крупным планом, что там было написано и прочитали. Э, что значит? Человек писал там, что бабла мало, нема мерседесов, телки на заднее, ну, там он не дописал еще, ну, на заднем сиденье, видимо. То есть, э, чиновника этого, насколько я знаю звали или владимир Дрожин или как-то так там о нем есть информация еще тут вон видите видео доступно такое дело лукашенко потом кстати еще распрягал чиновников за это типа что вот там пишите вот это то есть Попали, такой скандал выпал, короче, не очень приятный. Кстати, вот еще интересная новость. 19 декабря было 8 лет со времен знаменитой площади 2010 года. Когда большая толпа, там десятки тысяч, там от 30 там, до 50 тысяч, возможно, людей собралась возле дома правительства. Когда была устроена страшная провокация, когда людей подставили и потом, значит, очень многих избили и арестовали. То есть, власть показала это свои зубы, э напали там на мирных протестующих. То есть, э Эдуард Пальчиц сделал хороший разбор на неделе вот э этих событий. То есть, он сам был участником, он сделал хороший разбор. На ютюбе нашел видео э и показал. То есть, там видно даже реально, что толпа стоит значительно на большом удалении оттуда, от дома правительства. То есть, все вот эти попытки сказать, что типа там... А протестующие сами напали, там побили стекла и поэтому получили по заслугам. Это все фигня. Есть, если посмотреть видео конкретно, то люди стоят очень далеко. Выбежали конкретно провокаторы и устроили там на площади вот эту акцию. А потом уже сделали заход уже разгоряченные активисты. То есть я говорю, посмотрите стрим, пересмотрите Эдуарда Пальчеса, последний у него на канале. Там как раз на эту тему все подробно разбирается. А я тут как бы застрять внимание не буду. Так, смотрю тут чат, вот пишет Вилли Бельский, БССР-100 и БНР-101. По поводу БНР-101 будет новость, что сбор средств уже начат на БНР. Эдуард Пальчис об этом, кстати, сообщал. Так что да, будет у нас информация на эту тему еще. Итак, следующая новость. Лукашенко. Опять сказал, новая Нива, э, наша Нива пишет Лукашенко. Хай студенты, которые поступают у ВНУ э, с э, проференциями отпарцовывают по специальности у все жителя. у нас мы, мы знаем, что есть такая практика, что студенты, которые идут на бесплатное, они должны отрабатывать потом. Ну там два года обычно. Либо платить, если кто не хочет отрабатывать, обычно отработка происходит в глухой деревне, в глухом колхозе, там за какие-то копейки, люди, естественно, в жизни бы там сами не захотели никогда работать, поэтому их туда на рабские вот эти труды загоняют. Так теперь мало того, что Лукашенко и раньше это придумал, то есть, ну, это можно было еще как-то оправдать, теперь он говорит, а неплохо было бы, если бы они вообще пожизненно работали, то есть, ну, реально уже рабство вести. Добавим к этому тунеядские налоги всякие там и... Ну, вообще получается. Скоро мы в КНДР войдем уже двумя ногами. То есть недолго осталось. Чуть-чуть потерпеть еще. Ничего не делать, не проявлять никакой активности, не писать петиции, не митинговать. И все, и КНДР будет. Культ э, Ким Чен Лу. Все дела. Сходные. Алиэссенс 1-ковы. В смысле? Алиэссенс 1-ковы. БССР это... БССР, а БНР все-таки нам как-то ближе. Мы же как бы нет совка свою историю черпаем, а гораздо глубже. Ну БССР 100, да, это тоже событие и вот метит. Вот было, а еще, кстати, ВЛКСМ 100 было, тоже, наверное, тебе понравится. Просто я как-то, ну, знаешь, БССР 100, это вот как-то режет глаз. Это идеологизированное такое мероприятие, очень. Связанная с идеологией коммунизма. А я вот коммунизм как-то, ну, на дух не переношу. Такие вот гнусные, человеконенавистнические всякие идеологии. Типа коммунизма, там, фашизма и прочего. Вот. Следующая новость. По поводу церкви. Тоже довольно важная. То есть мы знаем про Томас, про то, что скоро он будет. Что уже выбрали, выбрали уже единого представителя украинской церкви. Многие не верили в то, что соберется совет, в то, что они договорятся. Договорились. Так что все, Томас, в принципе, уже Украина в руках. Это только вопрос небольшого времени. И поэтому Московская Православная Церковь своим верующим запретила ходить в храмы Украинской Церкви. Ну, Они их считают раскольниками, еретиками и прочее. Хотя по факту собственно сами себя сделали таковыми. Потому что Томас Тодау, Константинопольский патриарх. А мы знаем, что Константинопольский патриарх это Вселенский православный патриарх. Самый главный. Москва сама получила когда-то э, свое самоопределение от Константинополя. А теперь они пытаются указывать Константинополю, что они могут делать, а что не могут делать. Хотя они таких полномочий не имеют. Поэтому кто тут еретик и раскольник? Это как бы такой вопрос. Украинская церковь законно получила свой Томас от Константинополя. То есть, ну, получит еще скоро. Так вот, поэтому а тут скорее проблема стала наоборот. То есть, как бы написано, что православным белорусам, ну, россиянам там запретили молиться в храмах киевского патриархата. Но по факту получается, что это как раз наоборот. Православным этим запретили как раз таки молиться в официальной церкви, которая теперь вырезана Константинополем. То есть, ну, и сделали РПЦ, по сути, ну, рекомендует верующим, так сказать, не ходить туда, то есть, ну, оставаться вот раскольниками, еретиками, то есть, по сути, сейчас наоборот, для многих э, вот эти церкви киевского патриархата, это отдушина возможность там справить культ законно, да, И, э, причаститься там, исповедоваться, поскольку МП, МПЦ уходит в раскол. Вот Радио Свобода поведомляет, что православным белорусам заборонили молиться у храмах православной церкви Украины. Блин, молиться обычно запрещают таинство принимать, то есть даже в католический костел православные могут входить там на службе присутствовать нельзя насколько я знаю прочищаться исповедоваться потому что но ну, это как бы считается другая конфессия поэтому православному запрещено а католики вообще даже разрешили прочищать там исповедовать православных потому что они считают там православную церковь церковь и сестрой и все такое типа ну разрешают это а тут, видите, как написали, может, это просто радио «Свобода» так написал, но не написали, прям молиться запрещают. То есть, типа что, в храм ходить нельзя или как? Но ну, это вообще какой-то бред. А теперь по поводу э, новостей от профсоюза РЭП. Профсоюз РЭП сообщает, что на запуск картонной фабрики в Добруше ищут еще 80 миллионов долларов. Правительство Беларуси надеется запустить завод Милованных и немилованных видов картона в филиале «Добровская бумажная фабрика. Герой труда» с, с помощью более э, компетентной компании. Об этом заявил вице-премьер Игорь Лишенко. Выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 20 декабря, в правительстве прорабатывается вопрос привлечения компетентного иностранного партнера для завершения проекта и выхода на необходимые параметры работы. Рассматривается финансовая схема реализации проекта за счет привлечения кредита в объеме до 80 миллионов долларов. Ресурсы нужны на техническую часть проекта, сказал Лишенко. Напомню, что в 2012 году президент Беларуси подписал указ о строительстве на базе Доброжской бумажной фабрики «Герой труда» производства милованных и немелованных видов картона. Банк развития КНР китайский, то есть выделил кредит в 350 миллионов долларов сроком на 13 лет. Новый завод планировали сдать в 2015 году. Но сроки ввода объекта по разным причинам растянулись. В 2017 году китайская корпорация э, Сюань Юань, которая занималась строительством картонной фабрики в Добруши, оценивала готовность объекта в 97%. Однако в мае текущего года Тогдашний премьер-министр Андрей Кобяков заявил, договорные отношения с Сюань Юань прекращены. Он констатировал, что китайская компания не имела опыта реализации таких крупных проектов, поэтому производство и не введено в эксплуатацию. Правительство Беларуси предложило китайской корпорации «Ситик Групп» с учетом деловой репутации рассмотреть возможность участия в завершении проекта по организации производства картона в Добруши. Тут встает один очень интересный вопрос, а 350 миллионов долларов, они как, их списали или что, или их надо все равно заплатить, Все то есть непонятно, фабрику типа построили, но она не запущена, но, но надо еще 80 миллионов долларов, непонятно на что. Такое вот дело. Как, как бы это не первая модернизация у нас, такое у нас часто бывает. Вспомним нашу деревообработку, которую хотели сделать там ведущие, а получилось вообще никакая. Ну все, все за что берется вики превращается в труху. Так, что у нас в чате пишут? Вильлибельский пишет: Украина только изменила улажника самостойность самостоятельность киевской церкви. Замест Московского патриарха будет Константинопольский. Пока да, пока там будет Константинопольский. Но раз договорились и выбрали единого главу, значит вполне возможно, что будет скорой Томас. То есть это одно же из условий. Поэтому так вот. Следующая новость связана как раз с БНР Вот То я, об чем ты ожидал послухать. Ну, я так лечу, что ожидал об этом послухать. Про БНР, там, бсср вот. На БНР 100 почали сбирать гроши. Записали Рог Гимна. Видео. Ну, это не видео, это только фото. День воли 2019 пропонует светочно отзначен. 24-го сыковика. Это важно. Что 24-го. Ну, потому что это будет неделя. Это будет неделя. А 25-го это понеделок. Ну, там у вас такое принято решение. <coughs> на переданне 101-й годовнины незалежности БНР. Белорусская некоммерцийная организация Артседиба начала на сайте Талакабай избор хорошего на изветкование 101-й годовнины незалежности Белорусской Народной Республики. Так само до святого... Запусти, запустился сайт bnr by, на youtube опубликованная песня не стримать гурту за супер был за криком отзначить свято Да, эдуард пальчес так само про это я писал у фейсбуку на своей сторонце и он э, сказал что уже э, за там э, за, за там коль, кольки там те два дня что си такое собрали коля двух отсотков от uh, агульной суммы грошей, какие потребны на высходный БНР-101. А яше на вот и год не скончился. А что будет далее? <coughs> Просто было очень много вопросов по поводу БНР-101. Многие спрашивали и там у всех, типа, как БНР-101, будет БНР-101, а когда будет БНР-101, а как вообще там концерт будет или что. То есть, ну, люди волновались, ждали, и прошлый БНР-100 был там организован буквально э, в очень короткий срок. То есть, не было ответа от чиновников, люди не могли подготовиться. О, народной мове моя бабака, да, Доброму тусевич Плэннет. Смотрю, что народ собирается, 20 человек даже онлайн. Так вот, еще один скандал. То есть у нас сегодня вообще неделя скандалов, интриг и расследований. Столько новостей, таких вот, ну, знаковых. Там про то, что студенты должны отрабатывать всю жизнь, про этот, как его протелок там на заднем сидении и прочее вот такое, про суверенитет. А теперь вот еще и про больничные. То есть беда пришла с той стороны, откуда ее уже сто раз ждали. С 31-х 2019 года начинает действовать новое правила выдачи больничных, принятые еще у початку 2018 года, за сроком, як и недармаяцкий декрет. Одно, с нововведенью, листки непроцездольности будут друковаться на русской мове. Все, белорусские больничные забудьте. Ранее, а, а говорят про суверенитет там какой-то, ну не, ну это как бы у нас два государственных языка, Это ничего, я вообще русскоязычный, и так получилось как бы ну это не, не проблема, то есть таких людей много, ну, дело в том, что, а что мешает, ну раньше же были белорусские больничные, то есть государство это есть и средства, и люди, и все, а почему их сейчас убирают, вот в такой момент особенно, непонятно. Ранее яны были оформлены по-белорусскому. Вот как он выглядит, как будет выглядеть. То есть, как бы, социальные все эти программы урезаются. С одной стороны, как бы, хотелось бы сказать, что хорошо, но вот не скажешь, что хорошо, потому что взамен-то ничего народу не дают. Государство просто урезает программы, зарплаты при этом, ну, не особо раз. Говорят, вот как-то выросли тут зарплаты, ну, не знаю. Я не видел реально никого, у кого то что-то там выросло. Вот. Нацбанк также. Пытание об творении одного центра с России не обмерковывается. То есть это еще один удар вот по тем, кто гнал волну по поводу того, что все, Лукашенко будет объединяться с Россией, или Медведев навязал ультиматум и все, конец теперь нет. Нацбанк даже не рассматривает пока такой возможности. А теперь новость, связанная с выборами. Кстати, вам, ребятки, маленький инсайдик. Я тут слышал такую новость, что в январе... В январе а, возможно статкевич будет в Орши. приедет так что будет тогда стрим если приедет будет стрим и интервью надеюсь что с вашими вопросами в чате так что если что тогда вы не поделитесь уж а то очень мало людей приходит на мобильные стримы я понимаю что вы не знаете когда они идут нет этого уведомления поскольку к сожалению я стримлю через стороннюю программу Потому что у меня с ютубовским стандартным приложением сейчас пока возникла какая-то проблема. То есть, тут ну, не получается там стримить. Стрим все время срывается, попадает на главную страницу. Поэтому через сторонние программы. Ну, я не говорю там пока, что на мероприятие, на подобное, вот завтра я в Могилев поеду, требуется, конечно, средства. То есть, ну, пока средства есть, но, безусловно, на то, на то чтобы... Это продолжалось, конечно, нужны средства на дорожные расходы. Поскольку у нас пока коммунизм не наступил, и бесплатно никто в поезд не пускает. Такие вот дела. Ладно, перейдем дальше. Про Статкевича. Статкевич, Статкевича вылучит кандидатом у президенты. Что значит «вылучить»? И он сам вылучится. Белорусский национальный конгресс БНК принял решение. Вылучить свой... А, ну конгресс, я уж думал, Лука вылучил... Вылучить своего кандидата у президенты. Вылучение отбудется 17-го 2019 -го года. То есть, э, кто у нас уже есть? У нас есть э, Павел Северинец, который сказал, что он будет принимать удел у выборах 2020 -го года. Э, Гайдукевич Буде у нас Гайдукевич. И э, так само вось, теперь и Статкевич. Кто будет от инших каких-то там партий, и рухов и, и, и, и так далее, поку еще я не веду. але сейчас покажем. Так, вылучать свои кандидатуры вы, имеют право у все субъекты БНК, сябры, Рады, а так само региональные коалиции. Каждый из кандидатов повинен представить свою стратегию перемоги. Отбудется голосование и будет кандидат. Кажа Николай Статкевич. Политик кажется, что ягонную кандидатуру по никто не вылуч. вылучали, те не вылучали. У Статкевича на этот момент не снятая судимость за, 2000... за площадь 2010. -го. Чего? 8 годов прошло. А судимость еще не сняли. А 2015 года маю судимость на 8 годов. Але по бодлий конституции судимость не з'являет сопережкодой для уделу у выборах, только у выборчем кодексе есть такая, такие обмежевания, дая свою трактовку законодательства политик. Статкевич каже, что не, прозывая, не называя процесс выборами, а только выборчей кампании. На его думку, в 2015 не было альтернативных кандидатов, была только фейковая альтернатива. На этот момент существует потенциал политического протеста до 9%, социального до 10% и патриотического супротивства до 15%. Все это близко до нуля, но потенциал есть. И наша мета — объединить эти потенциалы, рассказывает Николай Статкевич. По его, его словам, на выборы треба идти с лозунгом «Уладу народу». Мы хотим... Мирных переменов. Как вернуть выборность, каб вернуть людям махчимость на нечто уплывать. Мы хочем донести на усход, что мы не собираемся одразу уступать у НАТО, тя нечто подобное. Демократичная Беларусь будет надеянным партнером для усих соседей. Головное вернуть свободу. Подсумовая политика. Так, ага, улучшать Вы, надо 100 тысяч подписей собрать вообще-то, да, это, кстати, отдельное замечание по поводу 100 тысяч подписей. Кто из кандидатов соберет еще? Ну, как бы срок есть, еще до выборов долго, еще парламентские выборы будут. Так, в Латвии тем временем, новый час поведомляя. У Латвии после публикации картотеки агента у КДБ сдарились скандальные открытия. Да, я слышал священника там какого-то, ру руководителя по-моему РПЦ э, в, Литве, в Латвии. Оказался он завербованным агентом, которого еще в 1982 году э, завербовал какой-то там сотрудник пятого отдела в общем там агентура сплошная я думаю у нас в этом плане все никак не лучше а только гораздо хуже тут агентуры будет побольше поэтому и архивы не раскрывают ну возьми-ка ты раскрыть всю агентуру спалить контору так сказать ну поэтому у нас все архивы закрыты кстати говоря вот в латвии только раскрыли у нас никак вот что здесь пишут я конформуя дельфи ну это там сайт такой портал у картотецы, э, так, згадываются латвийские, латвийские политики, которые ранее у суде доказали, что несведомо, э, несведомо супрасовничались с КДБ и не были информаторами. Например, депутат Сейма Игорь Пименов, завербованный в 1978 году под псевдонимом Кривичов, Дирижер и былый депутат Арвид э, Платперс, прокомментовал картку у якой позначены его вербок 81 под псевдонимом Верди. И он нагадал, что суд признал, что он со спецслужбами не сопротивлялся, а тогда, у початку 80-х КГБ тикавилась его поездками за мяжу. Знайшлась и картка экс-премьера Иварса Годбаниса Пугулис, ну это псевдоним. З якого Суд ранее так само снял подозрения о супростовнице с КГБ. Отшукались и картка теперешнего митрополита Рыжского керовника Православной церкви у Латвии, Александра... Александра Кудрышова. они бы завербовали в 1982 году под псевдонимом Читач. А у початку 90-х митрополит сприял своими... сво... своему былому куратору бизнесе. Ну, как бы да. Такие дела. Сколько у нас будет агентуры, если все вскроется, тут даже гадать сложно. Играет псевдооппозицию. Так а я с сегодня верю, он популист как Лу. Ну, а я и все, ребятка, честно говоря, даже не понимаю, чего он хочет. Ну, как бы у нас вполне вот себе. Чем не социал-демократия, то, что сейчас делает Лукашенко. А чего там еще у нас не хватает такого социального? Не, ну демократии-то не хватает, понятно. А вот чего социального-то у нас не хватает? Почти коммунизм Лука хочет построить. Так что нет. Нам надо точно поморачивать в правую сторону дальше. В сторону рынка. Так, вот. Телегра... телеграм Канал Телег... Телеграф PH сообщает, что... Извиняюсь, это сообщает паблик «Чай с, с малиновым вареньем». Переделывать восто восточный выставочный центр пока не будут. Деньги направят на сады и школы. То есть, по поводу садов и школ, интересно, еще прошли новости. По поводу того, что фонд Прокопени закупил планшеты и раздал. Потом еще было по поводу, по поводу того, что... Несколько библиотек отказались принять книги Алексеевич. Такая вот была статья. Попадалась мне. Но это как бы так вот, коротенькие, по ходу дела, заметить. И дальше. Значит, по поводу дела вот с Восточным. Депутаты Мингорсовета, но это касается Минска конкретно, решили исключить из инвестпрограммы на 2019 год финансирование проекта по модернизации автовокзала «Восточный». Под выставочный комплекс. Об этом сообщает агентство Минск Новости. Во время обсуждения проекта программы председателя постоянной комиссии Мингорсовета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Александр Хижняк подчеркнул, что вопрос создания выставочного комплекса на месте автовокзала до конца не проработан. Хижняк предложил перенаправить ä, предусмотренные на этот объект средства на социальные объекты школу и детский сад в Каменной Горке, а также школы в районе улицы Адаевского и улицы Полоцкой. Ну, если это правда, то это очень хорошо, конечно. Так, следующая новость, связанная с историей. Э, историк Папунтова разобрал артикул Минодукации про Калиновского. Старанная фальсификация, якая разбивается листами с под Шибеницы. Ну, то есть, вот, пишет историк Василь Герасимчик. Это по поводу того, что Минадукации назвала восстание, в книге учебники для восьмого класса, назвала восстание Калиновского польским восстанием. Авторы белорусского подручника по русской литературе для восьмого класса назвали повстание 1863 года польским повстанием. И они бездумно взяли формулевку из российских подручников, только э, прописали под кировництвом Калиновского. Вышел нонсенс. Калиновский кировал повстанием у Беларуси, не у Польши. Але оголовное, что для Беларуси то и повстание важная частка своей истории, не польской, тому у подручника по литературе справедливо покритиковали историки. Отбылась обычная, можно сказать, працованная дискуссия. И тут раптом истеричным текстом зареаговала пресс-служба Министерства Адукации. «Червоной онучкой для Министерства, для Министерства БК оказался постать Кастуся Калиновского. Вот такой абзац подручника». Литература второй половины XIX века. Вторая половина XIX века начинается мрачным семилетием, так называю, последние годы царствования Николая I. Россия ведет трудную Крымскую войну. Новый царь Александр II начинает реформы в стране, однако ситуация в России осложняется. Отмена крепостного права в 1961 году вызвала новый взрыв народных волнений. Самое крупное из них – польское восстание под руководством клинок. Да. Авось, засверженный Министерством Адукации подручник по истории Беларуси за 8 класс 2018, под редакцией у Владимира Сосны. Тут говорится про повстание 63-64 года, а не про польское повстание. <coughs> вот тут выдержка с этого учебника. Формулевка «Польское повстание» для вот этого периода, да? оно используется в России, в России, то есть в российских учебниках. Это там называют, ну, используют зомбирование населения, внушают там польское, значит, восстание. А дело в том, что пытаются сейчас э, еще и у нас использовать эти формулировки. То есть непонятно, зачем они их берут оттуда, если у нас есть, как бы, свои данные, то есть и материалы все. По поводу Калиновского, непонятно, это было сделано случайно, либо это было сделано намеренно. Тут как бы надо еще смотреть. Вот, еще немножко из юмора. То есть, пока у нас руководство заявляет о какой-то там IT-стороне, некоторые чиновники у нас, видимо, до сих пор еще живут в 17 веке. И берут взятки пушниной, воском и пельменями. вот Минский чиновник прав взятки пельменями и мороженым. Руководитель одного из районов Минска, возглавляющий антикоррупционную комиссию, да, то есть антикоррупционный руководитель занимался коррупцией, причем брал взятки не деньгами, а пельмени, это да, настоящий анекдот. «Еженедельно бесплатно получает продукты из сетевого магазина», — заявил председатель КГБ. «О, целое КГБ расследовало, как чиновник бесплатно получал пельмени из магазина. Это важная работа для спецслужб — следить за пельменями, иначе в стране может иссякнуть источник пельменей». На совещании президента с активом столицы. вот в регулярном, «В регулярном пайке было даже мороженое, представляете? Чиновников не может быть мороженого, видимо, в пайке». Сообщил глава ведомства в эфире телеканала «Беларусь-1». Вот видите, какие важные новости у нас а, по АБТ там показывают. О том, как чиновники получают взятки мороженым. Представляете, у него в пайке нашли мороженое. М -м -м -м -м -м. как будто бы ящик оружия. Вари Валерий Вакульчик ну как бы сказал, что столица в вопросе коррупции является одним из самых проблемных регионов. Ну, блин, там все бабки, конечно. По его словам, в Минске коррупционные проявления выявлены... Во всех сферах уровня по всем сферам, уровням и направлениям от руководства Минго-Располкома и промышленных гигантов, то районных поликлиник и школьных столовых. Ну, блин, я скажу дальше. Вспомним Гуцариева и Лукашенко, да? Ну, все, как бы дальше можно говорить. Вы поняли намек? То есть все гораздо выше еще идет. Не только со столовых, и а поликлиник. Одним из действующих глав районной администрации. Кстати, возглавляющий Территориальную антикоррупционную комиссию э, обнаглел до такой степени, что каждую неделю по четвергам бесплатно получает продуктовый набор из одного из сетевых магазинов. Как будто живет в голодные времена дефицита. Стыдно говорить, но обычная рыба, курица, растительное масло, пельмени и даже мороженое – это набор еженедельного пайка чиновника. Причем заказы поступают не только от него и его жены, но и от их родственников. Вакульчик также остановился и на деле бывшего руководства Главного управления потребительского рынка. Имея немаленькие зарплаты, некоторые должностные лица опускаются до откровенного рвачества. Ну то есть жматье, колхозники вот эти, и деревню из человека выбить невозможно. То есть да, с одной стороны, конечно, я полностью поддерживаю, что вот этих мерзавцев разоблачили. Но блин, это выглядит так смешно сейчас, в 21 веке. Чиновники, которые брали взятки пельменями. Вот, но не все так плохо, кстати, в стране. Хорошая новость. Мы говорили не раз о том, что собираются поднять лимиты с 22 евро до 200, ну, на посылке из за рубежа. И таки это сделали. Как сообщается, через 10 дней после публикации указа там, на сайте президента это вступит в силу. Но указ пока еще не был опубликован. Но ну, будет скоро. А об этом сообщает CityDoc лимиты поднимут до 200 евро и 31 килограмма но есть маленький нюанс ты можешь в целом заказать на такую сумму в месяц но каждый конкретный товар в посылке не должен превышать по стоимости 22 евро то есть блин в чем особо смысл не ну понятно что можно несколько товаров там заказать сразу до 22 до 200 евро в целом да ну, блин, если я, например, хочу купить какой-нибудь там товар, который вот под 200 евро стоил. То есть, ну, в принципе, это не то, что ожидали. То есть, проблема не только в том, что 22 евро это мало для одного какого-то товара. Mm. Это мало вот вообще, ну, как ты ни крути. То есть, да, теперь ты можешь купить на 200 евро там 10 каких-то товаров по 20. Но все равно, почему нельзя было просто поднять лимит до 200 и все. И покупай вот что хочешь. То есть у нас все делают криво через жопу и не для людей. Вот даже если пытаются, то есть у них все равно ничего не получается. Так, что у нас пишут в чате? Ячейка русского мира пролоббировала эту формулировку. Да, вполне возможно. Мы знаем, сколько у нас ватные профессуры сидит. Русскомирный вот этой предателей потенциальных, э, сторонников запада западного русизма вот таких вот идеологий, придуманных, созданных в недрах Российской империи в 19 веке. Так, вот, Вилли Белецкий пишет. «До да речи мы не зусим демократично, але может и у нас тре увести, ну, треба, наверное, увести обовязковые экзамены наведания мовы и истории, кабы отрывать гражданские правы, займать, дярж посты, голосовать, быть войсковцем и милицией». Так для чиновников, по-моему, и собираются вводить экзамены или что-то такое, я слышал. А, это кто-то говорил, что надо было бы тоже. Да, у нас такого не сделают, но как бы да, необходимо. Так, Евсейн Вятка пишет. 1863-64 было интернационально, и нельзя было говорить, что это было только польской белорусской или литовское восстание. Статья про Клиновского. Хорошо. Так, нюанс. Все портит. Да, нюанс вообще абсолютно говняный. То есть. Ну, не, ну нельзя было сделать просто 200 евро и все, расширить беспошлиный ввоз. А так получается, как бы вроде увеличили, а вроде и не увеличили. Незалежная Беларусь повинна иметь свою позицию на кожную историчную поддею со своего глядывания. Любая независимая страна должна иметь свое видение истории, там, свою трактовку и все остальное. Потому что если ты не будешь трактовать, то за тебя протрактуют твои соседи. Там империя, например, которая у нас до сих пор на востоке висит. И которая только и ждет возможностей, чтобы обосновать, если что, потом свою, свою агрессию. В случае чего. Пока это не нужно. Но в случае чего, да. А, вот. А, так что тут <coughs> не только... Беларусь любая общая страна должна иметь, я считаю, свой взгляд на историю. Итак, пойдем дальше. Что у нас еще тут есть? Вот статья по поводу активистов. Активистов, которые принесли паперовые кораблики до посольства России, просудили э, до великих штрафов. То есть, ну, активисты принесли кораблики бумажные. И что? Это такие были опасные кораблики, вот им дали штраф. Они вроде не буянили, ничего не делали. У суде центрального района Минска 22 Снежня, отбылся разгляд административных справ у акции с паперовыми корабликами каля амбасады России. Нагадываем, у вечера 26 листопада до амбасады России в Минску прошло коля 10 человек, переважно с молодежи БНФ, які усклали э, на парапет огороджи агар, паперовые кораблики, оформленные у колеры украинского ну, это связано было с Керченским проливом, наверное, я так понимаю. Да, таким чином активисты выказали солидарность с украинскими мороками, австралянами и захопленными у полон у Азовским морем. Ну и понятно, то есть посадили их не за кораблики, то есть за то, что они члены молоди ВНФ. Потому что, ну что, кораблики, это такая акция, вредоносная, что ли. Так... За акцией назирали супрацовники милиции у цивильном и вели оперативную видоздымку. Позднее несколько удельникам отрымали по почте протоколы об административном правонарушении. Сяроды их Елген Батура, Светлана Коваленко, Денис Урбанович, Сергей Тарасенко и журналистка «Нового часу» Диана Сердюк, якая осветляла акцию. То есть она, судя по всему, даже никаких корабликов не ложила, просто снимала. И за это уже получилось. Почему, непонятно. Политики Анатолий Лебедько и Миколай Козлов выставили у суде кораблики. Супросовник милиции у цивильным подошел и забрал кораблики. Люди поставили новые. Жартует, что их захопили пираты. М -м да. Не любовь такая кораблика. Возможно, потому что в Беларуси нет моря. Давайте все... Выкопаем море, и тогда Лукашенко станет добрее. Это он такой злой, потому что моря у него не было. А вот если будет, то он сразу станет добрее. Вот, Михаил Чемурака пишет. Э, всем привет. Привет. Мы уже заканчиваем скоро. Если что, в записи потом посмотришь. Вот. По поводу корабликов как бы все. И последняя на сегодня статья, которую я хотел разобрать, тоже очень спорная. Связанная, скажем так с какими-то предателями скрытыми. вот Радио Свобода поведомляя Гомельская студия отмовилась нанести на кубок погоню. Гер, россии Георгиевскую стушку, там молюсь. То есть нет проблем. Пожалуйста, Георгиевские ленты на кружках, там Сталинов, всяких Саралинов, это без вопросов. А погоню, ну если бы они, например, сказали, что мы там... Не хотим каких-то проблем, и мы не будем наносить политизированные какие-то символы, там знаки и прочее. В том числе там погоню, георгиевские ленты и все остальное вместе. То есть и то, и это, и это. Тогда это можно было бы еще понять. Типа там ребята вне политики и все такое. Но они отказались наносить именно белорусские патриотические символы. Погоню, вот эти белые червона белые стихи. А георгиевские ленты, пожалуйста. Вот. Приватное предприемство, студия эксклюзивных подарунков, фото на все. Не проняло заказ на друг гербу погоня. Накопку у хомельчанки Надеи Дворецкой. Про это поведомляют новинный бай. То есть, с одной стороны, как бы да, это частное предприятие, они хотят, и это как бы их дело. Никто не имеет права заставить. Но просто сам факт, что сидят вот такие злостные враги, которые относятся так негативно к национальной символике, к исторической, ну блин, это странно, то есть вот эти, что, что будут делать эти люди, если вдруг появятся зеленые человечки, то есть у меня возникает всегда вопрос, что эти люди будут делать, и что-то ничего хорошего на ум не приходит, 20-го Снежня, Надея Дворецкая, пришла робить заказ в студию фото на все, и она хотела подруковать, подорвать кубок у с погоней сябру на новых я показала продавцу фото погони испытала тем можно нанести его на кубок продавец сказала что студия такого не робить потому что частково заборонено хотя нигде не заборонено господаром гандлевые кропки продавец господа господаром ангелы Потому а, что частково заборонено господаром Гондлевой Кропки. То есть это он запретил погонник друковать. Продавец подлумачила, что я Яна просто наемный работник и не будет разыковать. Я удокладнила, а нанести на кубок Георгиевскую стушку и ЕРПРФ можно, и она сказала, что можно. То есть такой вот идейный враг владеет этим. Продавцы кропки, фото кропки Фотонаусе отмовились комментировать для агентства «Белопан» ситуацию, заявивши, что яны просто наемные работники. По телефоне женщина, якая представился, представился директором пункту, сказала: «Я отмовляюся от любых комментаров, заказчик, заказчик сам может пройти и мы покажем ей видеозапись, где ее усе Ну то есть просто отморозилось и все. Герб Погоня унесенный удержавшийся списке историко-культурных каштовностей Республики Беларусь. Продукция с его выявой может свободно продаваться на территории Украины. То есть это никакой там не ни нацистский, не запрещенный символ. Так, гривна укрепляется, рубль обесценивается, Украине удалось экономически отцепиться от России. Частично. Так, что тут пишут еще? А что самое предательское, Евросоюз все больше и больше будет закрывать глаза на э, диатизм Беларуси. Ну, потому что Евросоюз хочет оттянуть Беларусь от России, самое главное. А на то, что тут Лукашенко чудит внутри, они на это закрывают глаза. Потому что по двум причинам. Во-первых, оппозиция слабая. Народ пока не особо так активен. То есть на что им опираться? А с Лукашенко надо договариваться. То есть Лукашенко показал, что он тут реальная сила. И, увы, так сказать, надо менять ситуацию. Показать, что сила это мы. Тогда сильными считаются. Оппозиции а необходимо консолидироваться вот к выборам хотя бы. И показать что-то из себя. Ситуация неплохая. То есть в экономике сейчас жопа, провал. Как сегодня я услышал от Никулюка интересный факт вот по поводу АС скоро запустят АС, а в договоре мы знаем что 10 миллиардов было взято в кредиту россии на строительство а с там такая формулировка в договоре что эти деньги надо будет возвращать после запуска а то есть когда она начнет работать 10 миллиардов то есть пока долго этого нет но как только АС запустит он появится его надо будет возвращать но там еще есть одна интересная формулировка что даже в том случае, если АЭС не будет запущена, то все равно возвращать кредит надо будет начинать не позже, чем с 2021 года. То есть 19-21 год получается большое ЖП для белорусской экономики. Во-первых, налоговый маневр России. Во-вторых, цены сейчас падают, дотации со стороны России тоже уменьшаются, потому что они там ну и поссорились в том числе. И теперь еще тут с кредитом с этим получается за АЭС. А тут еще президентские выборы, парламентские выборы, а к выборам Лукашенко любит поднимать зарплату, то есть, ну, получается очень херово так для него, ситуация не очень. Надо выплачивать большую сумму по внешнему долгу, короче, ну, ситуация такая, что народ будет недоволен, то есть, также вот интересное соображение я сегодня услышал по поводу того, что, например, в шестом, там, в десятом годах несмотря на все кризисы кризисы катаклизмы там эти которые были э доходы населения реально все-таки росли то есть да там была инфляция там рубль белорусский обесценивался там 50 процентов на 20 но все равно в целом доходы росли и тем не менее сколько народа вышло на площади Хотя это как бы, ну, стратегически оппозиция проигрывала. То есть перспективы большой у них не было. Потому что не было серьезного народного недовольства. Народ все-таки получал вовремя зарплаты, пенсии. И все было так себе. А вот теперь, теперь получается интересная ситуация. Теперь реально в экономике э, нарастают серьезные проблемы. То есть деньги куда будет брать. И при этом народ как бы пока не показывает большой активности. Хотя, хотя... Uh, уже есть, например, информация по поводу того, что uh, вот некоторые опасались, там Артем да, опасался, что оппозиция бросила народ, например, и не будет помогать uh, в борьбе с декретом, от тут нет. Нет, будут помогать. Профсоюз рэп будет помогать. Я слышал такую информацию, гарантированно, что уже в январе uh, будет подниматься вопрос о том, как бороться с этим декретом, то есть и от ОГП, и от Профсоюза рэп, то есть, ну, uh, все будет. Не только народ это просто статкевич там кто-то там опубликовал о том чтобы люди тоже сами как бы проявляли какую-то активность не ждали не смотрели в рот лидерам, а сами тоже что-то делали но оппозиция тоже поддержит то есть все будет я не могу говорить то есть все прям открыто но вот такие вот дела как бы, да. романчук сказал что рубль упадет на это на это на Упадет на 50% в 19 году. Как я что-то сбился, не на ту строку посмотрел. Вот. Э, так, Лилуки, Литва и Польша, это улей пятой колонной, да. А Россия почему-то нет. Но при этом экспорт с ними увеличился. Так, ну что ж, ладно. Новости обсудили. И думаю, на этом стрим можно будет э, заканчивать. Так, вот здесь Вилли Бельский пишет: А погоня на вот под час часов Российской Империи, выключено на белорусских землях. Да. Ладно, тогда заканчиваем стрим. Спасибо за внимание. Не забывайте вступать в группу в Телеграме, чтобы знать все новости и инсайды, то есть о стримах, которые будут выходить и много всякой полезной информации то есть там есть и переписка есть просто новости вступайте в голосовой канал дискорде завтра напоминаю в 16 часов должно состояться мероприятие стрим из могилева по поводу вот выступления семинара бориса бухеля если ничего не сорвется но я тут туда поеду как бы это точно поэтому сегодня как бы стрим вот такой по-быстрому потому что сейчас видите у меня времени совсем нет утром так вот, кое-как поспал, тут надо было вставать, идти стримить, там приезжал этот это, Николюк. А теперь вечером новости, ну, мы же уже стандартно проводим каждую субботу вечером новости, не мог же я не провести. А теперь надо будет еще завтра ехать, такая вот информация про Могилев. Дальше не знаю, 27-го, возможно, будет еще стрим точно. А там как получится. То есть не забывайте, народ, поглядывайте на колокольчик, там, на, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны. Потому что кроме запланированных стримов, которые я оповещаю, могут быть стримы в любое время. То есть если что-то где-то произойдет, то я буду запускать стрим по возможности. А когда придет Powerbank, то все будет совсем хорошо. Итак, не забывайте также про донат, потому что поддержка канала необходима. Средства нужны на... Оплату связи на безлимитный интернет, например. И э, нужны еще <coughs> э, на дорогу. Так, это с, мы только стрим. Нет, это в Могилеве кибер будет стрим. А там этот, как Борис Бухель будет читать в офисе БНФ в Могилевском, семинар будет проводить. Потому как вести себя сотрудниками милиции при задержании. А насчет э, этой какого, там, учений диванных войск, онлайн-активизма, никакой особой информации нет. То есть есть дата, когда это проводится, но я так понимаю, что это где-то может быть на каких-то там частной территории, потому что это не открытые мероприятия. То есть туда регистрироваться как участнику только. Там набирали четыре группы. Но участникам я мероприятий этого как бы ну, не рассчитывал быть. Я только собирался осветить просто как блогер. А тут такой возможности нет. То есть они полтора дня там работают, выполняют задания какие-то, работают с тренерами. То есть это постоянно там пребывать и выполнять задания. Я так понял, посторонних туда как бы особо не ждут. То есть я не видел нигде объявлений о том, в каком месте и в какое время это будет проводиться. То есть то, что в Орше это прошло, это да. Поэтому вот так... Номер, куда закинуть, в смысле номер, куда закинуть, э, Михаил, там внизу э, все есть э, реквизиты, там есть вебмани, Money, Bitcoin, Pire, там есть этот как его Donation Alert, то есть через Donation Alert можно задонатить с любого источника, ну то есть можно с карточки, там с телефона, через Money, PayPal и всякие все что угодно, ну это как бы универсальный способ. Все, всем спасибо. Стрим на этом заканчивается.